19. Mm -hmm. 4. 1. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6, mm -hmm. можете, можете, 10, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Лучше вот этих, вот двух был поводить, нам взять с собой. а они вот а, один будет водой, второй будет покторой. Катакомба хорендеяется нас. Ты? Нет, просто например, мы не знаем, где... Конечно, где мы где до, завтра нет. не вернемся отсюда. Кажется, а вы член комиссии? Нет, я хозяин. Хозяин чего? Вот этого всего. Вы главный врач? Нет, я не главный врач. Какая у Я вас хозяин должности? всего этого. Это шутка, да. У нас не больница, у нас есть. Главный ну, врач вы... А, вы... у нас главный по организации лечебного процесса. А у вас какая должность? Зав. директора по общим вопросам. А да что-то не так? Ну просто вы не имеете права присутствовать в помещении для голосования. А голосовать это умеется? А? Голосовать имеется. А как же я могу голосовать, ну, если я не могу здесь присутствовать? Ну вот статья 30, пункт 1, к сожалению, запрещает. Что запрещает? Присутствовать вам в помещении для голосования. А голосовать я здесь могу? Голосовать как можете. я могу голосовать, не присутствуя в помещении? Ну вы сейчас не голосуете. Почему? Может я собрался? Ну тогда вам нужно получить бюллетень. А я уже не Значит, вы проголосовали. Нет еще. А где уже бюллетень? Размышляю. Все равно нужна помощь человека, который ориентируется и знает всю больницу. Вы по этажам. Вы ну, представляете а 21 для... отделения, как мы их пройдем, а если обязатель... а из... Обязательно присутствовать в помещении для этого? Ну, сейчас пришел человек и объяснил нам, где какие продиктовал, где какие отделения напротив, где какие. Да, пошел, не менее, есть закон. Да, Неужели там... это сейчас повлияло Реально на более явления граждан? На болезь не повлияло, но... Если молодому человеку станет легче, я уйду. Я просто ну, цитирую норму закона. Я понимаю, что ну, просто вы должны еще иногда входить вот какие-то небольшие Вы знаете, да, что ограничено круг лиц? Все, я все прекрасно понимаю. Но опять же, без вот этого лица мы не можем здесь сориентироваться и попасть в какие-то определенные помещения. Мы тоже без этого лица не можем. Вы понимаете, что у них тут есть и кодовые замки, и, и какие-то вот реанимации. Главное, них, чтобы он не вмешивался мы... в вашу работу непосредственно касающиеся воли заявления граждан работы он не вмешивается он вот, нам помогает вот это, организовать вот это главное. процесс, это -то в том числе э, питание для сотрудников я же должна их как бы покормить за целый день чтобы не руководил вашей работой вы, не вы независимая комиссия я прекрасно это осознаем руководитель нам помогает <смех> там где мы не знаем как с этим справиться. Вот в плане отделений, нахождения, какие отделения на готовом божевом городе... Скажите, город? пожалуйста, извините, Прису, что я вмешиваю. Вот председатель комиссии, да? Она должны ходить по отделению и собирать у лежачих больных, чтобы они голосовали, правильно? Она не знает, куда ее идти. Я, я понимаю, не не Youtube, просто... я просто об.. об... объясню я по, по поводу статуса вот этого помещения. На, на, на коридор это уже не распространяется. А в ну, отделениях, как да, это тоже статус? Только на помещении главного для госформации. Видите, госвардии. у нас данные международные, которые мы будем делать все время. Я понимаю, я, я, вас, я вас понял. Все, вопросов нет. Да, спасибо. Я надеюсь, мы достигли цикл. Хорошо, спасибо.